Уважаемые гости, дорогие друзья, я от всего сердца поздравляю всех вас с большим событием, большим праздником и юбилеем для всего православного мира, со столетием канонизации преподобного Серафима Саровского. Россия знает много ярких подвигов служения Богу, служения своему народу и Отечеству. И подвиг Серафима Саровского, его жизнь и его учения, безусловно, один из таких наиболее ярких подвигов. Сегодняшний праздник стал возможен благодаря возрождению в нашей стране свободы, религиозной, духовной свободы. В России высоко ценят вклад всех конфессий Российской Федерации в дело укрепления российской государственности, в укрепление согласия между народами многонациональной России, в дело укрепления нравственных основ нашей жизни. Сегодня праздник православного мира и всех православных христиан. Я сердечно поздравляю вас с этим событием. Желаю счастья, мира и благополучия. Спасибо.